Уважаемые родители, хотелось бы вам сказать, что в году есть очень много замечательных праздников, но лишь два из них связаны с сильной и слабой половиной человечества. Это 23 февраля, День защитника Отечества, и 8 марта, Международный женский день. А еще есть вкусный-привкусный праздник. Догадались, Какой? Yeah. Какой? Мы шутить не любим. Видим, как гуляете, и не видим, как работаете. А девица краска на по работе, как много цвет на огороде. Да, уж песню приезжать. Николай пока. Вам хотим пожаловать. девочки редком, да поговорим лотком. А к нашим соседям сегодня свадьбы должны приехать. И кто же ваши соседи? Мы что ли? С дороги, эй, с дороги разойдись, честной народ Занеряженные мочаться, Разрывая небосвод Едем, едем По деревне Слышно песню за версту Будем разгонять и морозы До февральской отостки Более с висним русским мужиком, Встретим день кулачным боем, дать тяжело кулака, малышок это мороза, у танцующих девчата. Полесали, гармонист поровал века, На брошены толупы В карманах, они не гороша, дай снег под головы гонуты Поменяем в воскресенье Мы блины на рыбе хвост Просим мы у вас прощения Впереди великий пост А пока... Масленица